Включаем системную запись разговора на смартфонах Samsung. Android 12, Android 13 тоже. Скачиваем вот такую вот прогабку. Сам FM. Программочка просто отличнейшая. Это целый комбайн вообще на самом деле. В описании видео будет страничка. Пройдете туда, спуститесь в самый низ. Здесь есть несколько ссылок. На любой из них нажимаете для того, чтобы скачать. Все, вот я вам две показал. Дальше скачиваете, архив разархивируете, любым для вас доступным способом открываете его и запускаете саму программку. Все очень просто, там один исполнительный файл. Все, программочка наша запустилась, теперь нам нужно подготовить наш смартфон к взаимодействию с данной программкой. Теперь перейдем к телефончику. Нам нужно включить отладку по USB. ведем в самый низ, в самом низу настройки от телефоне, ОПО, и нам нужен номер сборки. Вот. Так, все видите, включено. Выходим обратно, в главное меню. Вот параметр разработчика. Зашли сюда. И здесь Чуть-чуть, вот они Отладка по USB Когда дали отладочку по USB Естественно, у нас Смартфон Подключен к компьютеру Дорогие друзья, в этот момент Теперь нажимаем на информацию И Кое-что получаем Вот, видите, у меня вот такой вот регион. Теперь, чтобы изменить регион, нам нужно вот перейти сюда. Адиби. Видите, Адиби перешли. Если, допустим, вы хотите звонки, чтобы у вас были запись звонков, тогда лучше перейти на Украину. Прям реально на Украину. Нажали на эту кнопочку. Дальше мы с вами берем и выбираем Украина. Она в самом низу должна быть, наверное. А может быть и нет. Ищем сек. Вот она. Хопс. И нажали. Чинч. Готово. Вот такая вот штучка заводится. Нажимаем ОК. Идет процесс. Файн и перезагружечка. Сек. Ожидаем, когда перезагрузится наш смартфончик. Готово. Нажимаем информацию и смотрим. Как вы видите. Пожалуйста, СЕК Украина. А вот так, дорогие друзья, все легко и просто. Теперь, если мы нажимаем последний номер. настроечки. Вот видите, запись вызовов. Все легко и просто. Не забывайте подписаться на канал, а также телеграм-каналы, которые есть в описании видео. Пока!